Добрый день, меня зовут Макфрузианов Решат я стоматолог-ортопед, работаю в частной клинике город Москва, город Зеленоград, работаю стоматологом-ортопедом уже много лет. Сегодня я посетил курс Шестопала Сергея Ивановича, который называется «Применение анализатора HHP плоскости в диагностике, в планировании и в повседневной практике стомат... ну, любого из специалистов-стоматологов». Курс оказался очень интересным, узнал много нового, о чем ранее даже не догадывался. Еще раз провели взаимосвязь между общим состоянием организма и заболеваниями именно стоматологического характера. Очень много узнал для себя, в частности, о остеоплатах, вообще о Общем лечении ну, связанное с подобными проблемами. Также мы провели и практические мастер классы с использованием HIP-анализатора. Вот. В целом, все мне очень понравилось. Спасибо большое. И буду посещать еще дальнейшие в модуле. Ну, Шестопалов Сергей Иванович.